Что еще у нас нового? Полицейский показал двумя руками, говорит, держись за руль. Да я вообще могу без рук. Так вот, Таня ищет работу. Рослала порядка 40 резюме в различные отели. Ответил только один. И сегодня она поехала на собеседование, которое было назначено к часу. Но с часу до двух их всех продержали, всех, кто приехал на собеседование. Их собрали в кучу всех продержали час в холле, только в два часа начали прием, да? ну, как всегда а, тайская пунктуальность, ну вот сейчас ее забираю оттуда, посмотрим, что скажет ну что привет, как тебе твой совершенно новый экспириенс после 15 лет жизни в Таиланде, да, собеседование? Как, как, как первый день в ПТЕ ты никто и звать тебя никак. Есть что интересно рассказать? Ну, да, много всего рассказать, это вообще, ну... У них начинается анкета со слов «У вас есть татуировки?» mm? «А вы живете с мамой самостоятельно или с семьей?» «А вы в аренду снимаете жилье или э, свое?» «А ваши родители, там имена, фамилии, где живут? Братья, сестры?» Ну, это примерно так, один лист. А потом только «А вы учились где-нибудь?» А у вас вообще есть, да, это по специальности что-нибудь? Поэтому очень трудно соответствовать стандартам. Ну и что сказали по финалу? Ну вот нас 12 человек было, всех отправили, одного мужика оставили. Сказали ему какое-то тестовое задание делать. Понятно. Все на одну должность. Все 12. То есть они вот так всех собрали в кучу, да, вот промариновали час в поле, вот, и потом... Слушай, ну, пока, пока ты там сидела час, у меня уже такие пришли мысли, что, типа, может я порекомендовать встать и уйти, как бы, ну, кому? -нибудь. 15 человек и две, две девочки, я еще одна девочка, я не, не тайка, и она тоже не тайка, она филиппинка. И вот нас самых последних позвали. Ну, это мой взгляд на жизнь, да. То есть я все-таки считаю, что это не работникам нужна работа, это работодателю нужны специалисты, да. И как бы если ты сразу себя на первом собеседовании показываешь непунктуальным, час человеку маринуешь, да. То есть а время, деньги, человек, да? ну, как бы, ну, что, что ты за это, что-то за, за работодатель? Ну в общем. Мне да, уже да. на входе, как ты туда пришла, и сейчас приседала, мне уже не понравилось. Я да? просто не знаю, правил, может быть так нормально, потому что люди, которые сидели, они прям видно, что профессиональные ходаки по собеседованиям. У них не просто с собой вся пачка бумаг, документов, резюме, у них даже с собой фотографии, пачка нарезанных фотографий и клей. То есть, ну это просто как бы уже высший пилотаж, то есть люди, видимо, на собеседование там в день по несколько раз ходят. Ну ладно, хорошо. В общем это, у тебя новый экспириенс. Будешь тебя ходить на сортирование? Ну, Дай. буду, но только я больше не буду, конечно, это. Пытаться на digital маркетинг идти. Ну, на всякие нужно пытаться, тут, понимаешь. Но, видишь, только на него позвали, на все остальное. Это вот знаешь, это как, как есть это анекдот. Самое интересное, после увольнения, прочитать объявление, когда берут человека на твое место. Ты такой, а, так вот, какие были мои обязанности. Ну, и я поняла, что практически у всех у них есть сейчас работа. То есть, для тайцев искать новую работу, когда ты работаешь, это прям вообще нормально. Я думаю, для многих везде нормально. Есть... Ну, ясно. Поехали. Мы приехали по просьбе одной из подписчиков Татьяны. Зачем приехали, что тебя попросили? Заплатить годовое обслуживание maintenance fee. А, проверить и заплатить. Ну да, сколько нужно, потому что приехать не могут. Но проблем? I can get money only tomorrow, and I come to you pay tomorrow. No problem, no? not long time. Majestic condo один из самых старых кондоминиумов в этом районе. Какой один из самых старых? Самый старый и недорогой. А Мэнтонс тут по сравнению с другими кондиками как? Просто я не знаю какая квартира у нее а, Размеров. Да. Ну ясно. Это ладно. же зависит от квадратных метров. Нет, Понятно. Ну помнишь, если это студия Помнишь, мы тут были у друзей Студии совсем маленькие, там буквально 24 квадрата А ну, может у него совмещенная Может больше, да, я просто да. не знаю, сколько квадратов ну, ладно, в общем узнал все это Да, просто теперь заплатили Мы не самые борзы на этой парковке оказались Вот что, BMW C650 650 кубов Бодрый Большой. Прям диван-диван. Потасканный уже, конечно. Не знаю какого он года. Но это ж бэха, -мо. На этом объем поменьше будет. В два раза. 350. И дальше просто по схеме, кнопочка «Далее, далее», нажимаете, там будет инструкция. Вы со своей русской карты переводите на русскую карту. Это все нормально, этим мы пользуемся, ничего страшного. Переводите лично на карту, а этот человек уже со своего тайского счета переводит мне ровно тысяч тридцать. Это через вип да? Да, вообще mm -hmm. удобно, чтобы мне потом высчитывать, сколько денег снять, какая там потом эта комиссия ну, да, между да. картами. Ну то есть ты вы випченджер выставляешь в батах, вот сколько надо, да, взять да, и отнести. Да. Вот. А випченджер сам переводит и там, говорит человеку, сколько да, ему нужно в России заплатить. Я снимаю ровно ту сумму, которая мне нужна в батах. Uh -huh. А там дальше между собой в России они как бы в рублях им еще легче uh -huh. решить uh -huh. это все. Да, удобная система. Випченджер переводить от человека к человеку, ссылочка в описании будет. Ссылочка рефальная. Вам ничего не стоит, она а маленькая комиссия. 10 бат, по-моему, с перевода. И все равно. Внезапно мы в Бангкоке, в Олимпине парке, в Бангкоке мы провели весь день, как бы вопрос, а почему я весь день тут ничего не снимал, не вложил. Основная цель поездки нашей была, конечно же, посольство, консульство, точнее, мы там забирали паспорта, тайн, паспорт и Кирилл, новые взамен закончившихся, и заодно решили провести а, прямой эфир из Бангкока, и поэтому эта камера у меня была занята. Кстати, если по каким-то причинам вы до сих пор еще не знаете, что у нас есть целый канал с прямыми эфирами, то ссылочка вот в описании, переходите, подпишитесь и смотрите нас в прямом эфире как минимум три раза в неделю. А, мы вот сделали пробную трансляцию из а, Олимпини парка из Бангкока и надеюсь, как бы мы вернемся в Бангкок еще раз, нам тут очень-очень понравилось. Кстати, не могу не заметить, что, конечно, в Бангкоке по, -по поводу масок и ограничений еще более упороты вообще где бы то ни было сидели с семьей вот э, на лавочке то есть э, я моя жена и мой сын и подошел там полицейский и сказал рассядьтесь что почему почему я должен отсесть от жены я с ней сплю это раз а еще среди бегущих много учителей которые видят что я разговариваю на камеру начинают мне показывать одень маску одень маску я от вас отошел специально, чтобы сказать свои три слова Скажу, одену Я не могу Ну, это Это что-то странное, конечно вот. Просто глядя на то, как у нас по Относится нормально, да То есть, когда близкая дистанция одевают Когда большая снимают Адекватно, да, то есть, как бы И здесь такие все Здесь, конечно, в Бангкоке почти все в масках Да, в отличие от наших у нас спортсмены бегают нормально и дышат воздухом, а не своими испарениями. Вот. Нашим, причем ну, совершенно легально, нашим разрешили. В Бангкоке видимо, всех, не знаю, запугали. Ремнем и розгами пригласить. я не понимаю. Они еще в портовой зоне, а мы уже немножко поменьше случаем, полегче. Ну, в общем, я все равно не понимаю, как можно заниматься спортом вот в этом. После поездки в Бангкок нам нужно сделать еще визы, ну, точнее, Таня и Кириллу. А, дело в том, что схема какая? Виза, которая стояла у них двухлетняя, такая же, как у меня, двухлетняя, только у них семейная, а она, а, у нее дата окончания не через два года после выставления, а когда, паспорт, когда заканчивается. паспорт заканчивается. Да, и поэтому как бы паспорт новый, визу мы переносим, но она переносится тоже со сроком окончания по старому паспорту. Еще и надо продлевать. Для этого нужны документы компании. Мы приехали в офис Рамагианы. Смотрите, какая красота, у нас тут в офисе просто Хух! Не прошло и час, а? Вот такая пачка документов. В общем, там фишка в том, что нужно сначала э, перенести визу в новый паспорт, а потом ее продлевать. И вроде как э, продление бы и не требовалось, если бы вот эта вот старая виза не заканчивалась. Просто при, прежде срока из-за э, короткого срока окончания паспорта. В общем, пачка бумаг, конечно. Ну, две процедуры, две процедуры. Ужас. И плюс, и плюс еще 1990, 1900 бат да. заплатить. Ну, ладно, что. Паспорт меняем раз в пять лет, да? да. А давай в парк ждем. Ходите в парк. Давайте в парк зайдем, прогуляемся, документы в машину уберем. Посмотрим, что здесь у нас. О, бассейн чистили. Я бы занырнул сейчас. Фу, жарко-то как, да. Жарко, Хочется да. Нырять. В парке уже полно сотрудников. Наводят порядок. Осталось считанные дни до открытия. Вообще, конечно, после. Вынужденного простое после консервации парка работа колоссальная должна быть проведена. То есть помимо того, что парк нужно элементарно почистить вот, от листвы, да, которая тут завалила все. И много где просто послезать. Там в горках, например, там некоторые лестницы просто наглухо заросли и нигде было там даже подняться. Вот. Помимо вот этих простых действий надо еще также Проверить работоспособность всех систем. Потому что парк стоял без воды. То есть системы не функционировали. Соответственно там мало что-то где-то резиночки попересохли. Да там не знаю. В общем полным ходом Мейнтен все проверяет. Ну и вот наведение порядка красоты тоже важно. Ну и важно еще. Они кстати там сделали. Давай сюда зайдем. Это у нас пул бар. И они полностью обновили ему покрытие. Воспользовались ситуацией, чтобы осушить его, обновить покрытие, все покрасить Много работы провели, молодцы Все такое свеженькое, беленькое, чистенькое, класс В Activity пули уже вода отфильтрованная Почему говорю отфильтрованная? Потому что у нас собственные три скважины добывают. Парк сам добывает воду с подземных источников Фильтрует ее до состояния питьевой Наполняют в бассейны, и потом после этого в бассейна уже добавляются ну, там, присадки различные для бассейнов, чтобы вода в бассейне не зацвела, чтобы там нормальный кислотно-щелочной баланс был. У воды он тоже есть. Каждое утро проверяют там специальные кем-пробу делают такие мизурки. Вот И если надо там нормализируют, во-первых, чтобы она была соответствовала нормам для купания, во-вторых, чтобы вода сама по себе агрессивная среда, ее надо нормализовать, чтобы она не разъедала стенки бассейнов. Это вот Любой, у кого есть домашний бассейн, знает эту фишку. О, вот здесь они прям что-то будут делать, может что-то поменяют. Огонь. Помню этот парк, когда только начал работать 5 лет назад. Мы, я летал на дроне, лысый лысый был парк, вообще зелени не было. Ну кроме буквально там пары деревьев вот, например, вот одно, которые здесь со времен до парка были, их удалось сохранить. Удалось сохранить, потому что это тоже отдельная история. При продаже земли там есть такие правила, что нужно землю зачистить и так далее. Парк прям очень это, боролся за то, чтобы а, эту землю, которую они покупали, под строительство парка, чтобы полностью с нее не удаляли джунгли, оставили старые древние большие деревья. Очень хотелось, чтобы они сохранились. Некоторые удалось сохранить. Так вот, когда парк только начал работать, за исключением нескольких там древних старых деревьев, парк был полностью лысым, и так было удобно летать на дроне, прям вообще. И должен заметить, что последние пару лет очень-очень стало сложно. Настолько все заросло, что близко кое-где не подлетишь вообще. Так, здесь они горки уже тоже чистят. На очереди будет полировка. Да, сегодня они их полностью очистят от мусора. Там, где были тенты, уже поснимали все тенты. И будут их полировать еще, чтобы попам было гладко. Сколько у нас парк стоял? Получается, три месяца после последнего локдауна, введения последних ограничений. Клево, да? Все огонь ура ну, а, ну технически еще нельзя потому что а, после того как они сегодня ее запустили сейчас они протестируют систему видишь что, ну почему все абсолютно работает они все это дело протестируют чтобы все работало потом они своими попами <coughs> наши спасатели про проверят все горки все прокатят вот. вообще на самом деле они каждый день это делают каждый день да, при запуске рабочий, да, день? да каждый день при запуске парка либо если горки там нужно было в течение дня остановить для чего-то и они перезапускаются Первыми по ним съезжают лайфгарды. Сотрудники спасатели, они уже сотрудники безопасности, чтобы все проверить. И потом уже только отпускают дорогих гостей. Клево вообще, вот тут вообще в этой зоне уже красиво, чисто. Да, я что-то не показал. Тут уже в этой зоне все такое красивое, чистое. Ой, они тут беседки красят. Молодцы. Клево. Рекап. <решит> <Hello>. <решит> беседку Лиана путали, она все это дело очищает. Так, а здесь моют, прокрашивают или что-нибудь, а, они очищают от пыли. Представляете, каждый бамбук, потому ну, что из бамбука сделано, она везде, каждую щель, каждую дурочку, все щеточками от пыли очищает. Так что это, будет чище нового. Так, ну, видно осадок немного еще, это, только запустили воду, она еще не до конца фильтровалась. То есть она по технологии, она еще несколько дней будет гоняться через фильтр, и потом уже бассейн будет готов к использованию. О, еще один из сотрудников собирается со на дна листья. Фильтрационная система в парке устроена так, что помимо фильтрации там несколькими разными видами фильтров воды от различных мелких частиц, примесей и так далее, еще перед этим есть несколько сеток с разной фракцией, чтобы задерживать просто элементарно вот такой мусор, там листья, там веточки, вот эти все, что падает в воду. Но посмотрите. Вот человек вручную собирает особо крупные предметы, которые даже вот, наверное, в фильтрационную систему не попадут через вот решетки, которые по периметру, да, вот, или вот там есть, внутри есть решетки, которые тоже втягивают воду, то есть особо крупные какие-то запчасти деревьев он собирает вручную с большим сочком, плавая, с маской, трубкой. А здесь в технической зоне идет покраска этих конусов, ну такие ведра. Это семейная зона, вот там где большое ведро с водой опрокидывается. Там есть маленькие ведерки, вот он их поснимал и красит, обновляет. Вон еще покрашенные уже. Красота! Поехали. Я не поеду. Не поедешь? Жарко? Но футболку можно отжимать, благо у меня это запасная на работе есть. Быстрее, быстрее, кондёр. Фу, блин, да по-моему надо это окна открыть сначала, чтобы вынуло просто. Ужас, ужас, какая жара. Черная машина, это конечно нечто на солнце. Так, знаешь что? Я предлагаю тебе сегодня уже не готовить. Давай заедем на рынок на Джамтине и возьмем еды там. Там есть рыбка жареная, манго, шейк, вкусный. М -м -м -м. Что, может курицу возьмем? Я за курицу. А там еще, кстати, не все и выставились. Привет. <с2> Привет! <дивер> ну давай курицу. Вот это, да? Целую, да? Сразу. А, не, не, но. А, нет, но... Не, я кажу. Ну как. Ну как. Ну как. Ну как. Ну как. Специальная возможность снять маску, чтобы попить, попить или поесть. Огонь. Погода просто роскошная. И никого нет, да? Нет, Выходные закончились, в Бангкок уехал. Везде такое, полу-полу запустение.